так друзья всем привет сегодня 18 января 18 года у нас за две недели января приход более 500 монет в призме если взять старый курс доллара почти 59 то около 30 тысяч рублей начали подключаться магазины что не делается между прочим на биткоин и 90 процентов криптовалют хотя должны были как изначально позиционировалось. вот поэтому друзья присоединяйтесь не теряйте время и Смотрите не дальше. Друзья, вот мы в кабинете э -э, Балет Призм, у нас идет парамайнинг. Так, смотрим, поступление монет, столько вот уже транзакций, и активировали кошельки, и переводили уже. Так. нишку взял потом 22 монеты пришло за реферальные 20 монет 350 монет вот. еще одного человека активировали вот и за январь получилось там больше 100 монет это около ну, почти 30 тысяч рублей если взять курс доллара который был 59 до да? чуть, чуть упал вот поэтому друзья присоединяйтесь очень достаточно быстро все движется, а, подключаются уже магазины, потому что на криптовалюты на базе биткоина Proof of work, вообще невозможно подключить магазин, потому что, во-первых, идет спекуляция по ценам, <coughs> во-вторых, транзакции медленно идут, иногда даже зависают, вот а криптовалюта позиционировалась как а, молниеносная как бы, оплата, да? 50 секунд. И вот криптовалюта призм это позволяет подключать магазины. Протокол Proof of полностью себя оправдывает. Платежи проходят от 5 до 10 секунд в среднем. А то и быстрее даже. Ничего не лагает, ничего не надо ждать. Курс не летает никуда. Все отлично работает. Поэтому, друзья, рассказывать друзьям знакомым, подключать знакомых предпринимателей, чтобы они чтобы была возможность включить магазин на призом и вперед ура итак друзья мы в первой в истории блокчейн вообще визуализации реализованной на движке Так, значит, вот у нас моя структура, вот баланс на кошельке, вот баланс в структуре. Еще немного монет, здесь будет а, более 10 тысяч монет, там уже больше, более повышенный коэффициент. Вот так выглядит у нас блокчейн. Очень красиво, интерактивно, сразу все видно. кто это, что это, то есть полная алленность. спокойно значит что можно выяснить, чей кошелек так, ну, так, друзья, поэтому присоединяйтесь, рассказывайте про призм, а, внесите информацию в массы, подключайте в магазин обязательно, потому что это нравится то, что вот, все работает достаточно быстро, без проблем. Скорость подключения буквально 5-10 минут каких-то лишних затрат вперед, несите светлый, всем всего наилучшего.